И всем дарова, ребята, на связи я с Эр. И сегодня мы будем играть в игру Киста Икс Тентерен, вот, Тентеран. Сейчас мы зайдем в лобби Тентерана, чтобы поиграть там. нас там идет загрузка. Игр 5, но я Киста Икс не так уж и долго играю. Вот. Могу писать я тут могу писать в лс. так вот я зашел уже сюда. Сейчас будем уже играть так. Вообще Юта как-то здесь какая-то какая-то карта вообще Юта покоцаная. Даже слова не сказать. А, понятно. А походу карту тупо просто не успею перезагрузить. А, что вы убираете? Я думала, мы не на этой карте будем играть. Ладно, пафик. Тут, кстати, можем вообще-то попросто вот так вот паркуить ходить. Раз, два. Да ЗАЧ, ты меня подставил-то! Раз, два, Ты четыре раз я так раз два просто 36 секунд это мой самый фиговый рекорд который только есть ну пофиг мы сейчас играем тут и катки и посмотрим что у нас тут изменится вот. так заходим обратно в аркады так обратно ладно сходим в аркады и вот сюда поставим вот М -м -м, сейчас тут этому чего напишу и лучше ответ сколько нас еще как бы нашел и грудки тринадцатый. А, да? так разобраться возможно тут куда-то вообще вообще вообще бин, бин, бин, бин, бин, бин, бин на ну, ту почти пол типа, игроков вот и тупо просто на втором вот типа а там на там там работа на втором какой-то чел осталось там супер <Слых> да вы как так паркуете, да я не могу. Да вот как это, это да, там, там, там, какой-то есть. Вот там, там, там, даже вот там, там, показывается даже скин читера там, там, читер вообще бесит. вообще. там, Вообще там, там, там, там, там, там, там, Тэнкты... Инт... Ран... А чё? Ой, так, я кое зашёл? 16 или 8? 16 игроков дофига просто. Дофига просто. А я, кстати, могу туда так забраться? А, блин, понятно, понятно, понятно, смысле? смысл. А, смысле, а, а. На втором, блин, какие-то агро... да да да подставлять? да да да да да да Че ты заишься на меня? На, на побочке можно бы было здесь Пв. Чего только по очень смешно? Пам-пам-па-пам-па-бам-бам-бам-бамбам. Бам-бам-бам-бам-ба-ба-бам-бам-бам. <бом> Мой кот это был я, играл до записи. Две минуты 16 шестнадцать секунд. Почему в этой жизни все через жопу идет-то, господня? Чтобы вы... Чтобы вы не знали. Ах, а так сколько сейчас тут? Восемь, 8D... да? Ну, тринадцать, шестнадцать. Замин тупо просто блоки а, -а, а, Вот так. Бегаем, так, бегаем, так. Mm -hmm. Так, вот. Тут можно хоть скок мансовую. Блин, так ну пофиг. Так сейчас еще последний раунд, типа, и все. Да я вышел случайно. так бим, бим, бим, бим, бим, бим, бим, бим. Так. Сейчас, мне кажется, мне быстро там, Кстати, возможно, патики кидать парти пассиво, мен. Я тебя убью, Чел, ты бесишь. Да блин, ты там, все на втором, там на первом, я как дурак последний. Так. Ну ты почему вот такая? Почему мы такие? Так, я должен потянуть там достаточно времени, но ну, достаточно. Ну почему? Ну минута, ну почему? Не добил. Ну ладно, пофиг. Ну, а всем спасибо за просмотр. Играйте на кист Если вы там можете увидеть меня, увидите мой ник. Вот. А я извиню, потом обязательно. А всем пока. Спасибо за просмотр. До свидания. Всем пока.